Я все чаще стал замечать, как различные игрушечные модели оружия по своему внешнему виду стали обходить оригинал или же в точности повторять его облик. И лично меня это мотивирует попытаться самому сделать что-то похожее. Надеюсь и тебя тоже, ведь для любителей шутеров или просто тех, кто интересуется пушками, я подготовил подборку потрясающих моделей из Лего. Вещает как обычный бессменный ведущий Антон, и я приветствую тебя на моем канале. И не забывай, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Погнали!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 Раз уж мы вновь заговорили об оружии из игр, то пора вернуться к культовой игре CS:GO. Пришло время показать всеми любимое и в то же время ненавистное оружие P90, выполненное в окрасе азимов. Сделано оно само собой из лего и полностью копирует игровую модель. Все скреплено очень тщательно, поэтому его можно даже потряхивать или быстро поворачивать, не переживая о целостности.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 А это игрушечная модель винтовки Patents and Time из игры Destiny. В игре она выполнена в камуфляжном дизайне, благодаря которому стрелок может оставаться незамеченным, находясь в листве или любой другой зелени. Автору удалось в точности повторить ее облик. Размеры снайперки действительно сопоставимы с настоящей, а внешний вид заделан под камуфляж. Даже прицел, в котором не используются настоящие линзы, да и сам он выполнен чуть ли не из подручных материалов, и тот украшен подобием листвы. Лично мне пушка очень зашла, у нее даже есть свои оружейные сосуды, и крутой съемный магазин, в который укладываются патроны. Так, ну а этот ган узнают все Олды. Сейчас я покажу вам модель под названием BFG 9000 из легендарной игры doom Оружие было собрано полностью из деталей Лего, что нельзя отдельно не похвалить. Прикиньте, сколько времени автор идеи потратил на его сборку. А это же нужно еще все тщательно продумать и подобрать корректные элементы. В общем, за пары хоть разгребай. Несмотря на все сложности, у него получилось сделать ее максимально похожей на пиксельный вариант из игры. Думаю, под косплей такая пушка сгодилась бы только так. Правда, нужно быть предельно аккуратным, а то одно неловкое движение, и детальки разлетятся в разные стороны. Мне кажется, что создателю такой исход не очень бы хотелось получить. Слушайте, то, что вы сейчас увидите, просто поражает. У...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 в каких только вариациях его не создают дизайнеры игрушечных ружей. Но классическая и самой главной всегда остается одна. Именно в ее виде и было сделано это лего-оружие, повторяющее все основные черты АК-47. В комплекте с ней идет второй магазин, который можно использовать для эффектной замены уже надетого. Только за этой фишкой можно залипнуть на час-другой. Перезарядка тоже стоит вашего внимания. В общем, игрушка очень крутая.